Слой к себе. What? Да, вопросы Звучит Merci. 그렇죠. Это with... Не могу сказать, какие еще задачи выполнять. Мне кажется, что всем очевидно, почему я Я говорю, мне нет, но я тебя просто не спрашиваю, потому что случайность. Не хочешь I guess что К людям А здесь, А я типа... Первый мастер Я плевать. Почему вы думаете, он замазанный? И... А, или нет, Посмотри, посчитай, 10-8. Да. Не да, я так и хотел. это Так, красный у нас нет? Сейчас куда Нет. Черный? Нет, нет он в а что, флот получился? Вот они могут... А, да-да-да. Начинаем говорить, что у тебя все. Хм, девчонки. сейчас они говорят в офисе, Очень серьезно, очень серьезно. Но сейчас бы ты его забил. Да. Кто бы играл? Ну, я рассчитывал, что ты будешь из дома играть. Ну, Скажите, а что это тактический я... удар такой. Ну, так какая разница, он в любом случае не будет считаться. Саяк, я отсюда не могу. Вот, ну, он... Я его могу играть, но он не будет считаться в как переход Заказывать Легко. надо, когда сложно, так, да, чтобы его не считался говорили, Ну, это можно, можно говорить, но ну, не обязательно. Вот если это ты от борта бы свой кайл, то надо говорить, кайф. чтобы не было гуру. Ох, это Так, белый пошевелился. Пошевелился? Да, да, да, да. Белый был. Белый был. Что буду делать? Что мы делаем в дерьме? Да сколько? 8. 8, 8, 8. Ну ладно. Своя бота уловка от белого. Черный да, нас... да, да. Да? Да. Да. да, да. он, да. просто А там сейчас так, не, нет, нет, это понятно. Но как, да? Я понимаю, что мы это как это Is easy to do. И потом, в там немало что не что я был, И после и вот это настолько человеческое, А что Я не смогу. то я не уже десятку, но нужно Я не знаю. Я Иди за Вот тем не менее, папа, следующий папа. что, с Что-то куда-то отключено 5, 5, 6, 6. За один, да, полчаса? Ну, один полчаса. Я налево. Слово есть на том, что мне сказали. Знаешь, что такое? Не важно? Я говорил, я не могу уйти прямо на потому что у нас есть мягонь, есть маневарность, есть гердакция. Типа, 18. А, 18. Это надо сделать. лично у Сонцова. не то что ну, заказ За пределами типа, Нижний лап, если санкции сараны. Я пойду можно. Есть я тоже. 18 18 да? Я у вас там. Свой вот себя свой к В угол. Просто там уже Падает, что Допустим, это можно сделать. вот это мы пока что препятствует тот момент, что Сережа... Я знал, что мы по своим связям поговорить с парнями, которые тут работают на лавочке. мы сейчас в принципе готовы с нами работать. Я очень благодарен, что все про это знают. Я не хотел сказать, что я не хочу. Получилось быстрее, чем это еще не обсуждали условия, как Может сейчас типа. Ну, короче, в сейчас упал бы штраф. конечно, и сразу твою. Что-то я не что мне не Продолжение следует... А. Ну, наверное, да, потому что что с тоже что Поэтому, если то то Самое... Я тогда подумал, что это вполне так могло быть. Я что я Это это думать, кто кому что сказал. Обязательно. Пока их протестуют, Да, вот он чистый, вот